Привет. Мы находимся в городке Суонзи на побережье Атлантического океана, где а, разрабатывается сейчас проект приливной лагунной электростанции. Вот за моей спиной а, в этом заливе собираются а, оградить плотиной огромную лагуну. В плотине установят мощные турбины, которые будут обрабатывать электроэнергию за счет разницы в уровне воды между приливом и и отливом. Это пилотный проект. Если он осуществится и за ним последует следующий, то все такие приливные электростанции Великобритании смогут покрывать 8 процентов потребностей электроэнергии в стране, что кажется очень а, круто и серьезно. А в России, к сожалению, а, не так много возможностей для развития приливной энергетики. Как мы узнали сегодня, всего есть два места где разница между приливом и отливом позволяет э, делать экономически оправданные приливные электростанции. Одно место – это побережье Баренцевого моря в Мурманской области, и второе – это Охотское море. У нас есть небольшая приливная электростанция в Мурманской области, она была построена 50 лет назад, и это такой экспериментальный проект, который не очень сильно пока себя оправдал. Может быть, в будущем мы увидим что-то в этом направлении, либо Будем развивать другие источники энергии, которые, кажется, получаются у нас лучше. Гидроэлектростанции, атомные электростанции, может быть, где-то витрин.